Восьмого уровня у нас ловушки, стоковая рация, стоковая рация, Насколько она может вытащить бой, когда она будет абсолютно безоспорной несмотря на плохое пробитие Их раз в центре. артиллерии нет, поэтому это правильный Mm-hmm. I'll И вот мы вот это еще башни, его там немного нужно Я тут тоже просто не допало бы мне. Ну это я просто. Есть подъезд.